Чтобы было чуть больше снега тут то того зайца можно было бы вытропить который пошел туда он просто пошел туда где-то на край болота прилечь но, но вряд ли мы увидим его сына И по какому это мне лучше краю идти наверное поэтому по, этому, по давай подымем зайца Отсюда Я думаю, что он тут может и лечь нет. Вот тут у меня есть с этой стороны Походил След есть, это хорошо Края прям находил. находила Что, походил чего -то? Тут Да, я вижу Что, походил Дальше походил Поле следующее, вот тот кустик, еще проверим И там трава Может, конечно, и там дальше на дамбе лежать, но видишь, походил. Я не думаю, что это один, который вышел. Видишь, побегал тут. Побегал, говорю, заяц здесь. Пошел, пошел, пошел, блин, чего подняло. Сейчас, сейчас будет на поле выскакивать вдоль поля, вдоль поля будет. Позад идет. Да. Сергей, он уже близко. В траве, ну, в канаве Да, в траве канаве, там где... Ну короче, у меня есть один чертчиво пошла Сейчас она может его пронесется и он на нас, на меня пойдет Ну что, он побежал, не? Она его прошла Он не побежал Я к нему подойду попробую о. Ну метров сто двадцать Иди Вижу, вижу, пошел Пошел к этому самому по полю, да? Да Сейчас может будет выскакивать Слышишь, ты иди туда он он заскакивал, а я вот кусты. Чего туда позволь. Он по-любому останется тут. Не пойдет дальше. Он такой хитрый, лишь прошаренный. Леха до последнего лежал вообще. Ну я не попал, короче, в него. Блин. Да что такое? привет ребята снова вернулась зима мы выбрались на охоту на зайца все подтаяло там болото у нас здесь поля в болоте сейчас вода и вот подумали что заяц где-то здесь лег на полях остался обычно он тут на болото уходит и вот подняли подняли он так интересно раз на вдоль канавы побежал там спрятался чего за ним погналась Ну погнала по его следу Пролетела И он спокойно через поле пошел в кусты По которым мы прошли И там Оля его на меня выгнала Но я промазал И стрелял так ну Как бы вижу с первого что мало упреждения дал И вторым хочу и больше дать Но все равно Такое же упреждение как и первое Короче обзадил опять Как это себя заставить Не обзаживать ты ж вас, Арти, ну что-то испортила стрельба, ну ладно, ничего страшного, главное, что подняли зайца, увидели, уже получили впечатление, пойдем еще где-нибудь прогуляемся, вот чего, погоняла уже зайчика, наконец-то, а то всюду этих коз только гоняет, чего? Чего? Так, шо, ты проехал туда, туда, вперед? а я вот с чего я тут пройдусь. Лиса свеженько прошла. О, зайца след. Давай-давай, поищи там. Может где-то лежать походил зайчик, да че? А где он? Пошел, пошел, пошел. Давай, чего, давай! Эй, по полю пошел. вот как то так будем заканчивать на сегодня по второму зайцу стрелял ну вот с первого где то наверное выше получилось потому что видел что мимо как бы Но, а вторым уже его там особо видно не было в траве и тоже хитренький такой на чистое не пошел а пошел корчами и на, на ту сторону в общем, сегодня какие-то очень хитрые зайцы попадались. Ну, и так хорошо, что двоих подняли. То бывает, ходишь-ходишь и нигде нет. Ну, хоть вот этот пол сантиметрика, 3 миллиметрика этого снега, хоть как-то видишь более-менее, где-то вот что он тут есть, походил и уже складываешь, где он может лежать. Все-таки, конечно, со снегом намного веселее. Со снегом ну, не говори ГОП пока Новый год на Карков а. а я говорил что наоборот без снега будем встречать потому что когда у нас а пос... четверто, когда кар... последний новый год у нас был со снегом я уже не помню только, да, только в школу, детстве наверное как... в школу да. уже неделька прошла с моих промахов погода была очень плохая дождь и мы больше не пошли на прошлой неделе. Да и сейчас, походу, не наладилась. наладилось. Во. Пасмурность такая, морозь, снег не выпал. Хотя середина зимы, середина января. Тут уже осталось, наверное, двое выходных, да? Ну, не, не считая этих. До закрытия на зайца. Ну, попытаемся сегодня что-то добыть. Хотя бы поднять, уже будет интересно. Сегодня будет тяжело, в такую влажную погоду тяжело поднять зайца. Да, отчего уже пошла, подымать. Что там, да по полю тут особо не увидишь. Лисий след видел. Покаж, покаж, покажь. Это, это мой, мой будет. Ай, не, я в таком даже не я в большого зайца попасть не могу, а в маленького. Ну, Вон еще один. кто-то ходит там по краю бугра, но мне кажется, он без друзей. Кто-то тут шел. Не видишь себя следы? А, да, во, вижу след человеческий. Тем краем прошел. Ну тут конечно зайца поменьше следа, там возле деревни побольше. Ему не звонил, так я его стрельнул бы конечно Я с Максимом разговаривал так, Фу, а не, не крупный такой Но. Не ну нормально, не, нормально. Я, я... нормально. Я наверное у него только лап, лапы и перебил ему да. только Вообще прикольно Только бах бах бах Димон стреляет Я уже вижу он летит в мою сторону И чего уже на выстрелы понеслась кричит там он на тебя пошел, а он прям на меня ну практически бежал и Чиво прям на него ну вот так вот в лоб раз разминулись, я бы мог раньше выстрелить, но Чиво. там рядом была и уже я очень близко его стрелял, ну не знаю там ближе чем 10 метров, класс с полем меня наконец-то, а то все мимо да мимо, все таки эта охота уже завершилась логическим зайцем на следующие выходные класс, я доволен Димон, наконец-то ты зайца поднял Берешь? говорю, наконец-то ты зайца поднял Так красиво, <laughs> медленно падал. Ну что, для шанс финально сегодня, последний. Два зайца видели, подняли, хорошо с такой погоды. Сейчас еще вот тут в этом году а, на открытие тут подняли одного. И лесу. Еще разок ходили, то не подняли. Что ты чего? Поднимешь зайчик. съедаемая моя собачка. Что-то выгнали с камыша, он чего пошла. Может, лесу. Пошла на мусорку. Блин, чтоб не занарилось там нигде. все друзья, вот и завершилась наша охота добыли зайчика общими усилиями с Димоном поднял, целых два, Д... целых два. Было <сосы> у Димона сегодня два шанса <сосы> как у меня в принципе на прошлой охоте ну и так нормально по такой погоде хорошо, что два подняли а, и лесу по скорее вот всего вот, вот здесь э в камыше чива подняла и, Марта, и не учу? погоняли еще с полчасика лесу марты лайма уже в багажнике отдыхает все отлично сейчас облупим и поедем оценивайте видео подписывайтесь на канал увидимся в угоде димончик в этом году рекорд побил по зайцам но еще у еще есть? не конец еще не конец сезона еще у тебя есть шанс норму добыть но ну, есть сегодня него засидку Марта копнула зайца от девушки маленький зайчик